Дорогие друзья, меня зовут Михаил По многочительным просьбам наших клиентов Мы возобновили в производство вот такую версию стола Главной особенностью данного стола является Простота в использовании, компактность, легкость Вес этого стола составляет всего 6,5 кг Благодаря надежному креплению столешницы к профилю Фанера из 10 мм не прогинается и очень жутко себя показала Отлично подойдет для мастеров, у которых нет необходимости в тетреках, в кладышах, для тех, кому нужна просто рабочая плоскость. Мы подогнали версию этого стола с высотой наших основных столов, поэтому если вы будете брать второй стол просто как вспомогательный, то у вас не возникнет проблем со сбором коробок. Следующая партия будет немножко подкорректирована, и вот эти вот отверстия будут увеличены в некоторых местах, для того, чтобы можно было закрепить деталь. Такого плана, либо же такого плана. Немножко будут увеличены, либо же добавлены будут овалы, чтобы можно было закрепить. Также хочу обратить ваше внимание на то, что мы имеем не одно производство на территории России. У нас работают лучшие специалисты в данной области, которые готовы выполнить любые пожелания нашего клиента по индивидуальным чертежам на самом высоком уровне. А теперь давайте пройдем и подробнее рассмотрим продукцию, которую мы на сегодняшний день можем предложить нашим клиентам. Лайт, из ламинированной фонари на 480 миллиметров, лайт на 550, мастер 480, мастер 550, мастер 2480, версия про 480 без продольного трека с перфорацией, также эта версия может выпускаться без перфорации. ПРО 480 с прямоугольным вкладышем ПРО 480 с продольным Т-треком ПРО 550 ПРО 550 с продольным Т-треком ПРО 2 480 ПРО 2 480 с продольным Т-треком ПРО 2 550 ПРО 2 550 продольным, Pro 2 550 с двумя продольными, причем они расположены по всей длине двухстоящей. и Pro 2 с двумя продольными т треками с левой стороны расположены по диагонали друг напротив друга. Также все на могут комплектоваться по желанию клиента колесными базами. Это всего лишь третья часть того, что мы можем предложить своим клиентам. Перед вами линейка под FESL, также еще есть под BOSCH и девольт Отправляем по всей территории Российской Федерации и странам ближнего зарубежья. Удобная для вас транспортная компания. О наличии и сроках изготовления вы можете уточнить по телефону или ватсапу. Также можете написать мне личное сообщение ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал, на наш инстаграм, на нашу группу ВКонтакте. Будем рады видеть вас среди наших клиентов. Всем спасибо за просмотр. С вами был Михаил Исаев. Всем пока.